Леди Гага по Папарацци. Я не знаю, почему никто не видит это так. В общем, богатый, роскошный мир. Это опять-таки да, Люцифер. У на ее символы, символы, как ее показывают. У нее либо два падения, либо два заключения тюремных. И в этом клипе получилась редкая комбинация. Одно падение, одно заключение. Деньги, посмотрите. 100, 100, 100. Деньги. Здесь этот клип единственно разъясняет вот эту деталь, что пришли некоторые, которые предложили свою систему управления вместе с деньгами. Свои порядки. Дальше вот этот некрасивый момент, где он ее скидывает. Их вытолкнули. Буквально их вытолкнули. Падает в спираль. Я не знаю, что такое спираль. Может быть, их вытолкнули вообще в другую, не знаю, галактику. Это первое падение Люцифера. Здесь у нее э, интересное украшение, которое может стать подсказкой в будущем. Сердце и череп. Откуда идет эта мода, черепа в цветах и в камнях. И здесь же сиреневые камни. Вспоминаем предыдущий клип, где героиня была беременна и стояла посреди сиреневых цветов. Насчет Диоры нету идей. Падение, падение, падение. Дальше ее возвращение в это место здесь размытые кадры, но всем понятно, она здесь в металлических латах, в металлических латах, у нее тут шея замотана, и вспоминаем предыдущий э, клип, там у Севдолизы, там тоже после предыдущего заключения она оказалась в костюме, напоминающем латы, только там были сапоги. А дальнейшие кадры я не могу расшифровать, что здесь за Мертвые девушки в таком количестве. Убитые миры или что это. Или, а, с, не знаю. Тут все но, точные события. Я могу выговорить версии. Там, где у меня точная наука пошла, я уже могу отвечать. Кстати, вот этот кадр как-то раньше никогда не замечала в шляпах. Втроем в шляпах. Губы Сириус я предполагаю. Вот. Губы, губы, губы. Пишите, что это может быть за символ, как и сердце, собственно. Вот, со собирается команда. Может быть, это отверженные той системой изначальной, и они объединяются. Ну, в первом смысловом ряду подразумевается, что здесь танцуют привидения. Люстра люцифер. Модный журнал. Здесь женщина в кошачьем принте. Отравление – символ войны на Орионе. Черно-желтые, эти самые пчелы. Подсыпан яд. Я не поняла, почему здесь одноглазый символизм, честно вам скажу. То есть они, может, группу символов взяли. Все, одевает очки. И дальше второе заключение. Полис папарацци. 0,64. 64, 64 это число вариантов генетической буквы. Там же ждут по 2 аминокислоты. А, Д и как там их дальше. По две И они формируются в триплеты. И количество вариантов такого триплета. 64. 0,64. Обнуление генетики. Обнуление генетики. Почему сиреневые ногти я не поняла. черно-белый мир власть луны изменение красок и второе заключение сатана. Для меня остается большой загадкой, почему все абсолютно все исследователи об этом молчат и в то же время никто это не находит, вроде бы как. И в то же время в таком большом количестве почему это снимают иллюминаты. Если это не важно, то зачем об этом столько снимают? А зачем это опять-таки показывать? Вот такой разбор. Никто не видит это с такого аспекта. Но Судите сами по группе символов, мне показалось или нет.